Друзья, всех приветствую! Меня зовут Сергей и вы попали на канал Кигай. Вы меня в комментариях очень много просили рассмотреть медвежий сценарий. Так вот, в этом видео мы с вами разберем не совсем медвежий сценарий, но мы разберем тайминги. То есть время, когда нужно будет присмотреться к данному медвежью сценарию. Я расскажу конкретно, чего нам надо подождать, поскольку сейчас... На биткоине ничего страшного не происходит, все в рамках разумного и все пока что повторяется по истории. И давайте в этом видеоролике мы все это разберем. Я выражу свое мнение и свое видение насчет этого. Итак, друзья, давайте начнем. Напоминаю про Fibonacci. Смотрите, закономерность определенная, которую я считаю самой сильной закономерностью для бычьего рынка, это Fibonacci плюс волна Эллиота. Давайте мы все это быстро повторим и разберем, поскольку данная картина медвежьего рынка напрямую касается вот этой картины. Итак, смотрите, друзья. То есть мы по медвежьему рынку от максимума до минимума провели Fibonacci. И получаем, что уровень 1.618 является для цены неким уровнем, с которым начинается последняя импульсная волна. То есть, смотрите, вот от максимума, давайте возьму другой цвет, желтый, чтобы было более понятно, от максимума до минимума медвежьего рынка мы проводим с вами Fibonacci. И вот что мы получаем, то есть цена пробивает у нас максимум предыдущий, а идет вверх и корректируется ровно до этого уровня Fibonacci. Это у нас случалось во все разы, цена пробивала, корректировалась за Fibonacci и потом шла дальше на повышение. Мы здесь также пробились, скорректировали до Фибоначчи, и пока что на повышение мы, естественно, не прошли, поскольку время еще не пришло. Так вот, каждый раз мы получаем это самое пробитие, движение к 118 по Фибоначчи сверху вниз, и последнее импульсное движение вверх. То есть тот самый отскок от Фибоначчи образует нам впоследствии импульсное движение вверх. И также мы знаем, что каждый раз медвежь рынок начинался в конце декабря. Поэтому времени еще куча. И давайте мы с этим временем более-более подробно разберемся. Плюс ко всему, друзья, конечно же, это не вся закономерность по Фибоначчи. Что еще? Смотрите, волны и эллиота. Рынок имеет пятиволновую структуру. И если мы разберем предыдущие бычьи рынки, то мы видим, что данное движение до уровня Фибоначчи является четвертой волной. Вот четвертая волна, четвертая волна. И, вероятнее всего, здесь у нас также четвертая волна. И четвертая волна во все разы шла ровно до этого уровня Фибоначчи. И потом отскок уже является пятой кульминационной волной. Смотрите, покажу по волнам. То есть, вот у нас четвертая волна идет до уровня Фибоначчи, до уровня Fibonacci. И пятая завершающая волна. Это мы видим в данном месте. Вот четвертая волна до Фибоначчи. Здесь просто Fibonacci не нарисована, и пятая волна завершающая. Здесь у нас также четвертая волна до уровня Фибоначчи. Так вот, учитывая данную закономерность, мы можем предположить, что четвертая волна уже закончена и началась пятая волна. Более того, друзья, расстояние пятой волны каждый раз равнялось 150 дням ровно, а, ну плюс-минус неделя, естественно. То есть каждый раз пятая волна, то есть отскок от Фибоначчи до медвежьего рынка длился ровно 150 дней. То есть тайминги всегда соблюдались идеально. Опять же, почему я придерживаюсь бычьей картины, я уже объяснял. Оставлю видео подсказка, подсказках, чтобы вы более подробно знакомились, если вы еще не смотрели. А теперь перейдем к конкретным таймингам в более локальной картине, друзья. Смотрите. В данном э, бычьем рынке на последней пятой волне, то есть это позапрошлый бычий рынок, мы видим, что цена у нас шла, потом корректировалась. Это видно по тени. Давайте я это скрою. То есть вот у нас тень есть. У нас присутствует здесь коррекция. Коррекция это была очень быстрая в течение недели. И коррекция составила 26%. Обратите внимание, что коррекция началась в начале сентября. Коррекция началась в начале сентября. И а, в середине, также в начале октября, мы уже превысили локальный максимум и пошли а, в последнюю такую решающую импульсное движение. Нарисую более подробно. То есть, вот у нас коррекция началась а, в начале сентября. И в середине октября мы с вами уже превышаем локальный максимум и идем дальше на повышение. Рассмотрим теперь предыдущий бычий рынок. Смотрите, друзья. Коррекция у нас началась ровно в начале сентября. Коррекция составила 40%. Вот мы видим коррекцию. И, и опять же... В начале октября мы с вами уже превышаем данный локальный максимум и идем дальше на повышение. То есть, в прошлый раз коррекция составила примерно 30%, в этот раз 40%. И теперь у нас коррекция присутствует пока что на 25%. Возможно, мы опустимся опять же еще ниже. Но, друзья, смотрите. Эта самая коррекция опять же началась в начале сентября ровно. То есть, тайминги просто идеально соблюдаются. Причем, друзья, это касается не только коррекции. Ну и отскока, то есть окончание четвертой волны. Смотрите, здесь у нас четвертая волна, предполагаемая пока что, закончилась 19 июля, в конце июля. В предыдущем бычьем рынке отскок от Фибоначчи, то есть конец четвертой волны, закончился 17 июля. Та же самая дата. И в позапрошлом бычьем рынке отскок от Фибоначчи... Начался уже, опять же, в июле, но немножко пораньше. То есть тайминги полностью идеально соблюдаются, друзья. И теперь главный вопрос. Когда же стоит присмотреться к медвежьему рынку? Потому что пока что сценарий максимально бычий, и все идеально а, совпадает с предыдущими годами. Но это рынок, и история может не повториться. Так вот, друзья, отвечаю на вопрос. Смотрите, я отметил синие линии. Начало октября. Так вот, к моменту начала октября, до да, к середине октября, давайте к середине октября возьмем, нам нужно уже превысить данный локальный максимум. Если мы этого не сделаем, то уже стоит присмотреться к медвежьему сценарию. Пока у нас время в запасе еще есть, поэтому нам нужно подождать. Если мы здесь не совершим откатное движение и не вернемся к отметке 50 тысяч, то это уже, друзья, более медвежья картина. И уже стоит присматриваться либо к продолжению четвертой волны, либо уже... Полностью медвежьему рынку. Но опять же, если это произойдет, то биткоин полностью нарушит свою историческую картину. И а, это будет крайне плохо, поскольку закономерности, которые очень многие нашли, крайне много закономерностей, они просто перестанут работать и придется адаптироваться под рынок. Поэтому, друзья, вот конкретный ответ. Нам нужно подождать середины октября и посмотреть, восстановимся ли мы до уровня 50 тысяч и превысим ли мы его. Надеюсь, это понятно. А, пока что у нас... Сценарий, опять же, максимально бычий, все тайминги идеально соблюдаются, и даже та самая коррекция это все в рамках а, всей этой истории на биткоин. Друзья, вот такое вот видео. Надеюсь, я дал вам пищу для размышлений. Надеюсь, я вас успокоил где-то. А, дал вам конкретику. И пишите в комментариях свое мнение, свои видения насчет этого, друзья. Ставьте этому видео палец вверх, и туда друзья. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, нажимайте на видео, друзья. Всем желаю вам лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.